Все работает отлично, дорогие друзья. Коллектив No Mercy, оборона, шалопай, атака. Но ну и, соответственно, все это дело это только пока что. Все может меняться в зависимости от того, кто а, на живой раунд выиграет. И первые а, порезы, так сказать, уже получили и одни, и другие. И... По удару вип-персона из команды No Mercy все-таки выигрывает э, выбор страны, Ну и выбор страны за коллективом No Mercy, да, как бы забавно это не звучало. Но они решают остаться в обороне. Да, вот такие дела. Вот, ну и, собственно говоря, да, договорю на всякие пожарные. Саня, это что, запись, что ли? Да, Константин, это запись. А, вот, а что касается того, что происходит с задержкой. Договорю, а то не договорил. На Твиче всегда задержка 2-3 секунды. На Ютубе всегда 8-10. Больше не бывает. Меньше поставить невозможно. Все. Вопрос исчерпан, как говорится. Нет, Константин, неплохо. Плохого в этом ничего нет. Вип-персона. Первый минус по... Пара-пара-папа. -пара -пара, по просто волшебнику, да, насколько я понимаю. А, нет, просто волшебно. Ну, будем называть его волшебником, раз у него там все волшебно. А один хп остается у человечка с никнеймами в тире-тире-тире-тире. И коллектив на no Умерсе выигрывает пистолетный раунд. Счет 1-0, и давайте быстренько по составам Команду номер все сегодня представляют Ча-ча-ча, вип-персона -ча -ча, Шалалапает, соответственно, просто волшебно и тире-тире-тире Почему много раз был эфир? Ну, прямой эфир э, более сложен, так сказать э, И сложность здесь заключается в первую очередь в том, что я не сижу целый день, не плюю в потолок И у меня нет возможности присутствовать на всех матчах в онлайне Вот в чем дело Ча-ча-ча, ча ча. быстрый какой разменный раунд сейчас произошел, экономически в целом правильно было сделано от команды Шалопай, они просто выбежали и слили, так сказать, раунд, Но ну, а команда Номерси, естественно, недолго думая, его забрали, счет в результате становится 2-0, ну и постепенно появляется надежда на бай у команды Шалопа и, более того, не просто появляется, а уже есть. Я люблю живое общение, а не искусственное, если ты понял, про что я. Нет, не понял, здесь немножечко это неприменимо. Ну вот, я мог тебе сказать, что это прямой эфир. чтобы для тебя изменилось? Ты бы даже и не понял, что это не прямой эфир. Поэтому, Константин, не нагнетайте. Это то же самое, что если бы это был... Прямой эфир. Просто волшебно. Минус. Вип-персона. Э, И Ча-Ча-Ча остается один против двух соперников. И хорошая реализация автомата Калашникова. Попадание в голову Чачачи. Ча-чачи. 2-1, дорогие друзья. Вот так вот быстро, волшебно э, происходит. Вот такая вот история. Да, первый же девайс на раунд у команды Шалопаи становится победным, с чем их, безусловно, можно поздравить. А, все, я понял, понял Я понял, потому что ты два раза запустил ножи Это очевидно Я мог бы промотать на следующий раунд Благодарю за стрим, комментатор топ Марс, спасибочки вам а, большущие За ваш, так сказать, положительный отзыв Приятного вам просмотра, и хорошего настроения тем временем, дорогие друзья, 2-1. И команда Шалапае готовится открыться на точку А через мидл, в то время как у коллектива на no умерти закончились деньжатки на закупы. ребята вынуждены сыграть с USP и диглом. На двоих девайсов, разумеется, нет. Ну и какой-то. Потихонечку, смотрите, там ежик в тумане какой-то ползает, а вот дым начинает, кстати, рассеиваться, и сейчас товарищ тире-тире-тире может взять и получить по голове, но нет, реакция не подводит, и первое попадание делает именно он, хакер, спасибо за подписку на ютубе, а ча-ча-ча остался в соло, дорогие друзья, один против двоих, и... До победы на самом деле добраться здесь будет очень непросто, но попадает в голову-тире-тире-тире, даже невзирая на то, что остался с четвертью лайфбара, по-прежнему, конечно, ситуация в перевесе для коллектива шалопа, тут и дым еще теперь мешает открываться, плюс бомба установлена от дефьюз китов у ча-ча-ча нет. Но и девайса еще при этом ко всему довесок нет и да, просто волшебно Закрывает своего оппонента А счет становится 2-2 Шалопаи после неудачного Пистолетного раунда все-таки догнали своих Оппонентов Мог бы, но спалился, вот я и понял Так я и не скрываю никогда Ты мог бы просто спросить и я бы тебе сказал Что это запись, а зачем скрывать Я подумал, ты решил сменить ботом никнеймы и начал запись два бота против два бота. Не, геймовер, я таким вещами никогда не занимался. Не настолько все плохо, чтобы я комментировал ботов. Хотя у меня, кстати, была идея провести турнир в 1.6 с... Ну, где реально играли бы боты, потому что... В Counter-Strike Global Offensive такие турниры были, и поэтому, наверное, я этим займусь в скором времени. Даты пока обещать не буду, но посмеемся, посидим. В спину проход, и ча ча, -ча продает свою команду. Почему продает, дорогие друзья? Потому что выход через коты, который должен был контролировать ча, -ча, -ча. Все-таки был осуществлен, и VIP-персона из-за этого получил очередь... В спину. Вот так вот, дамы и господа. Ну, 3-2 в таком случае. Шалопаи вырываются вперед. Ты сказал такое, что я бы не узнал, что это запись. Я вот и говорю. Тут не про, ката... не про канала. Я увидел дважды ножи. Вот что, Сань. Нет, это я понял. Константин, вы что ты это... Вокруг да около, да все не там ходите. Я говорю про то, что ты бы, если бы спросил это, запись или прямой эфир, я бы тебе и так сказал запись. Тут даже не надо было догадываться, потому что я не скрывал. Я понял, что ты догадался из-за того, что э, дважды были запущены ножи. Но я имею в виду про то, что даже и догадываться не нужно было. Потому что ты в любом случае бы и так это бы узнал. Повторюсь, потому что я никогда этого не скрываю. Запись и запись. В этом нет ничего такого. Випперсона. Дожидается аркады от просто волшебного. И все-таки у нас получается 3-3. Э, трешечка, трешечка. Contra 1.6 это самый знаменитый КС. Ну, я бы не сказал, что прям самый знаменитый, учитывая, что все-таки сейчас весь онлайн в Counter-Strike Global Offensive находится. Но тут надо считать, наверное, временные показатели. да, То есть вот сколько людей за все время играло в CS GO, и сколько людей за все время играло в 1.6. Ну, учитывая, что КС... CSGO... Ой, какая халява-то сейчас для волшебного. Просто халява. Вип-персона, находясь в фулл стоял, рассматривал стену. Не туда! Совсем не туда сейчас смотрел. Ча-ча-ча. И еще один легкий минус для команды Шалопа. И еще становится 4-3, дорогие друзья. Я напоминаю, что это серия best of 3». И Best of 3, собственно, подразумевает под собой игру на нескольких картах. В частности, это обязательно Тускана и Инферно. Ну и в случае, если э, третий, третья карта нам понадобится, ей станет карта Спрей в ящик. Ну, кстати, можно было бы убить на самом деле вип-персону, но он на тот момент, кстати, у ящика-то и не стоял. И это на самом деле тяжелый момент, потому что просто волшебник теперь может и не чекнуть это что а, увидел! Увидел, товарищ, по команде! Ну что ж, в таком случае спасен, если можно так сказать, просто волшебный. И вновь вся э, нагрузка на... в этом раунде кладется на, плети, на плечи Ча-Ча-Ча. Именно он должен теперь стать победителем, по идее, при этом имея всего-навсего Дигл. И, естественно, такие мечты зачастую становятся несбыточными, как, в общем-то, и сейчас. 5-3. К.С. GO детская игра с легким управлением. Вот К.С. 1.6 это под. Ну, я бы не сказал, что прям управление... Ну, то есть, как вот управление? Управление в них одинаковое. Одно оружие, один пистолет, нож, гранаты. Двигаешься на те же самые кнопки, приседаешь, прыгаешь. Все то же самое. Вопрос, если в физике, то я бы не сказал, что она детская. Она не идеальная, безусловно, но не детская, конечно. вип -персона. Находясь в сайде, бдит позиции, так сказать, на миду, но сейчас, правда, эти позиции отрезаны э, смоками и в результате чего, дорогие мои друзья, э, игроки атаки потихонечку просто вот начинают буститься здесь на ящичке. Прикол? Прикол. По-моему, по прикол, дорогие мои друзья. Хаешка в точку полетела и минус 23 хп с ча-ча-ча, следом долетает до него очередь от соперников и второй минус незамедлительно поступает от э, товарища тире-тире-тире и это уже 6-3, а я напоминаю, что матч начинался со счета 2-0 и в общем-то эти самые 2-0... Знаете, ли, превратились, ну, в максимально неприятный счет для коллектива на умерся. Хотя не будем забывать, что все-таки э, атакующая сторона круче на карте Тускан. А, Но ну, тут, конечно, опять же, не стоит забывать про а, 2 на 2. Оружие, каждая уникальная физика. Вот о чем я... Ну, не прям уж. Ну, в смысле, каждое оружие уникально. Я вот это немножко не понимаю. В 1,6 тоже уже каждое оружие уникально, разве нет? Ой, ой, ой, ой, да ладно, вип-персона, божечки мои, Но ну это же дол должен был быть стопроцентный минус Один хп остался у просто волшебного Отличный обход в спину получился, но очень и очень не удалось пострелять нормально Это как-то прям даже забавно выглядело, понимаю, насколько сейчас... Было тяжело игроку обороны После этого морально на самом деле Можно словить такой тильт Что в игру вернуться уже и не получится -то. Такое, такое, дорогие друзья Ну что, у нас здесь удержание меда Через коты можно, в общем заходить Ну, почти Почти бесконтактно Закрытые позиции игроков обороны Даже 2D какую-то они там Снарядили Тире, тире, тире Дым под подскрипт Дым на мидл, ой, а кстати, дым на мидл и просто волшебно забегает на точку вообще без перестрелок, серьезно, просто волшебно, минус ча-ча-ча, вип-персона забегает, пытается дать размен, спрейч, да что ж такое-то, боже мой, опять один хп остается у просто волшебного, но это какое-то прям наваждение ну, я не знаю, чтобы настолько сильно не везло. Это надо прям очень сильно постараться. Судьбу команда No Mercy, по всей видимости, разозлили. Прям вот очень. Просто волшебный глотает патроны. Ну, я думаю, он не то, чтобы их глотает. Он их куда-нибудь телепортирует э, в другое... В, не знаю, в другое пространство. Куда-то, в общем, короче, он их просто... Опа, ваншот, ну наконец-то ваншоты, тире, тире, тире Забрали, остался просто волшебный и, и в этот раз остается в живых, он уже состахал с поинтами На этот раз в него вообще пули не попали Хитро И вам, эрорчик, приветик, приветик И хорошего вам настроенница. Хорошего вечерочка и приятного просмотра, конечно же В общем, дорогие мои друзья 9-3 Счет, конечно, неприятный для коллектива Ноу no Учитывая, что ножи выиграли именно они И выбор стороны, по сути, э -э находился за ними Они сами предприняли попытку начать в слабой стороне Возможно, это надежда на камбэк Но, возможно, ведь и нет А вдруг, если у команды Ноу no и правда сильной стороной является оборона Тогда что? Тогда будет очень интересно Лайфхак, приветствую вас Шалопаи играют как Нави, Ну я бы не сказал, конечно, что это игра на уровне Нави, Но это в любом случае для уровня ребят, которые катают паблики Уровень неплохой Вот прям совсем неплохой, совсем не стыдный Ну и опять же надо понимать, что ребята здесь и фасткап тоже играют Это не какие-то вам там ребятки, которые не знают, что такое фасткап Здесь все серьезно ну а счет пока становится 10-3, и поджим Медам в исполнении коллектива Ноумерси, no Шалопай же в свою очередь, кстати, один из Шалопаев, ой, какой хороший Спрей, следом еще один хэдшот, ну, простой, простой довольно-таки раунд получился, просто волшебник, просто волшебно его вытащил, счет 11-3. Пугающий пугающий поистине, потому что на счете 12-3 Я, наверное, уже буду думать, что ноу-мерси не откомбэкают Хотя и на 11-4, в принципе, такие мысли могут а, закрадываться в мою голову Ответ на твой вопрос прочитал? Да, сейчас прочитаю, когда смена сторон будет Сейчас пока некогда, потому что надо комментировать Последний раунд половины как-никак Вип-персона открывается на коты Забирает тире-тире-тире Просто волшебник разменивается Ситуация один в один Ча-ча-ча Добьет ли он, наконец-то? Да! да, это попадание в голову, дорогие друзья. 11-4. Великолепный счет. В скобочках нет. Ну, да, на самом деле счет мог бы быть куда более приятным, куда более интересным. Но что имеем, то и имеем, дорогие мои друзья. Смена сторон произошла. Шалопай в обороне, но умерся в атаке. А я пока быстренько посмотрю, что там за ответ-то был. Вот из-за... Такого спокойного прохода кажется, что там боты, а не игроки А ну не, ну всякое же бывает <coughs> Спокойно можно проходить на разные позиции Ну это не боты, потому что боты как минимум Не делают подсадки и никакие бусты не делают Тире-тире! Ломает голову вип-персоне Ча-ча-ча вынужден отходить назад Потому что, ну, по сути, его огневой мощью соперники а подавили И... И минус от тире-тире. Ча-ча-ча вместе со своим товарищем по команде проигрывают пистолетку и остаются на какой-то непродолжительный период времени без денег и, соответственно, без девайсов. Шалопаи, в свою очередь, имеют и экономику, и уже 12 раундов взятых в этом матче. До победы остается ровно столько, сколько на умерси взяли на данный момент. И это, конечно, тревожно, потому что коллектива на no умерси нужно брать, соответственно, столько же раундов, сколько забрали шалапаи. Тире-тире, и просто волшебно! По фрагу раунд. Быстрый-быстрый, но потому что команда No Mercy не огрызалась, девайсов у них, разумеется, быть не могло. Ну вот теперь, кстати, вопрос важный. Я слышу покупку арморов, это значит, что все-таки будут куплены калаши, ну или там галилы, на что хватит, ребятам. Но я практически уверен, что хватит им на что-то. А, кстати, калаш и галил. Ну, в общем, я не ошибся. Получается, что я не ошибся. Так, просто волшебно, занимает позицию на траве Его товарищ неподалеку Рядом с ним, ча-ча-ча, коннектор И тиммейт Чу ча чи находится также на миду В общем, выход через мидл будет Да, ну и это, кстати, здорово Под флешечку, отличный выход Минус ча-ча-ча, вип-персона Не успел выйти Успел отвернуться от еще одной флешки, но... Ну, такой себе. Такой себе отворот получился. 14-4. Отличный раунд. Вот, а вы говорите боты. Ну, вы видели, вот, видели когда-нибудь, чтобы боты под флешки открывались пикать мидл? Я, честно сказать, не видел. Привет, удачи со стримом. Криминал приветствую и вам приятного просмотра. Так, спрей, гейм овер. Это очень странный э, ответ на вопрос. Уникальность в чем. То есть, что у каждого оружия свой спрей, типа... Свой рисунок спрея Так это наоборот так и должно быть У вас не может быть одинаковый спрей на калаше И на Не знаю, на условном УЗИ 14, э, простите 15, уже 4, дорогие друзья Матчпоинт, в общем-то, у нас Получается Один раунд и команда Шалопаи могут стать победителями На карте Тускан, но Команда Доу могут забрать еще 11 раундов Правда, это, конечно, будет Очень тяжело сделать Но надо пытаться надо пытаться, куда же без этого. Статистика. Статистика просто жесть. 17 на 6 у каждого игрока обороны. А там... Ой, с ножом! А зачем ви персона с ножом выбегал? Что, серьезно? Ча-ча-ча. Ответ. Ну, один на один. Позиция у-тире-тире дальняя. Хаешка, кстати, неплохая. Достаточно сейчас залетела. 55 хп против 100. Здесь хорошая реакция. И... Почти. Почти. Почти. Ну, на самом деле, там в дым прилетела флешка. И, и именно поэтому все закончилось так, как закончилось. Ну что ж, дорогие друзья, это 1-0. Первая карта завершается победой команды Шалопай. 16-4 на карте Детускан.